Добрый день, уважаемые коллеги. Я, плавник Родион Борисович, на ближайшем занятии расскажу вам о том, как вести бюджетный учет в организациях государственного сектора страховых взносов в связи с введением единого тарифа страховых взносов. Смотрите на видеоконсультанты.